наш вебинар. Итак, сегодняшняя наша тема – это самый больной вопрос на самом деле в транспортном моделировании всегда – это валидация и калибровка транспортной модели. Как из собранной нами модели получить результат адекватный фактическим наблюдением? Для начала давайте немножко определимся с терминологией. Что же есть такое валидация и что такое есть калибровка? Вот здесь я привел вам сами определения. Процесс валидации – это сравнение данных о фактических наблюдаемых характеристиках транспортных потоков с данными, собственно, которые рассчитывает модель. А с помощью стандартных статистических показателей, такие как коэффициент корреляции, среднеквадратическое отклонение, относительная ошибка в ряде случаев, если это требуется, критерий студента и так далее. При помощи этих показателей определяется, собственно, качество результата расчета в транспортной модели. То есть, когда мы говорим о том, чтобы выявить соответствие расчетных показателей фактическим, мы употребляем термин валидация. Калибровка – это непосредственно уже процесс настройки самой модели изменение ее параметров как с точки зрения модели транспортного спроса, так с точки зрения модели предложения или сети, для достижения максимально возможного соответствия расчетных результатов модели фактически. Что же из себя представляет путь качественной модели? Это всегда некая последовательность шагов, состоящие из валидации и калибровки с определенным количеством итераций. Их может быть больше, их может быть меньше. Это зависит от многих факторов, таких как размер модели, качество исходных данных, ну и, собственно, ваша, так скажем, фантазия и инженерная квалификация. Но это всегда итеративный процесс, который требует значительного времени. Время на калибровку модели может в ряде случаев превышать время непосредственно на ее создание. Что же нам с точки зрения функциональных возможностей для упрощения этих процессов может предложить Визум? Что у нас есть в меню? В меню валидации у нас присутствует процедура анализа перераспределения, которая позволяет оценить с точки зрения статистических критериев, качества расчета модели, с точки зрения калибровки у нас присутствует ряд также процедур, которые позволяют этот процесс не заменить, но упростить. Здесь необходимо отметить, что ряд из этих процедур, которые перечислены на слайде, доступен в визуме любой конфигурации, имеется в виду визум-эксперт, а ряд присутствует как дополнительный модуль с своим кодом. Процедура корректировки матрицы корреспонденции в двух вариантах, либо МНК, метод наименьших квадратов, либо t фазе, присутствует в качестве дополнительного модуля. Давайте перейдем непосредственно в Визум и начнем по порядку разбираться, что же нам Визум, чтобы упростить нам жизнь, предлагает. Сегодня мы с вами будем исследовать небольшую модельку. Я назвал ее островом надежды. Модель абсолютно небольшая. Ну, собственно, для демонстрационных примеров нам будет этого достаточно. Итак, начнем с, э, сначала. Это валидация. Для того, чтобы нам понять, в какую сторону нам двигаться, нам необходимо определить исходную точку, понять, насколько наш расчет. Соответственно, для этого служит процедура анализа перераспределения. Как и любая процедура расчетная в ВИЗУМе, ее добавление в последовательность доступно из меню «Расчет», «Последовательность процедур», «Вставка» и, соответственно, в группе перераспределения она присутствует. Процедура анализа перераспределения. Собственно, что же эта процедура... Какие у нее существуют настройки, что она делает? На самом деле настроек у нее не так много. Мы выбираем объект сети, для которого мы проводим исследования. Доступен целый, достаточно большой перечень. Это либо варианты маршрута, высшие повороты, высшие узлы, маршруты, отрезки, повороты, профили времени движения, пути. Если есть так называемая шеринговая модель, присутствует в визами, то это станции проката и узлы. В чем логика? Здесь мы задаем рассчитанное значение, являющееся атрибутом объекта сети, и задаем наблюдаемое значение. Это тот атрибут, в котором у нас содержатся данные о фактических значениях показателя. Либо это интенсивность, чаще всего, и пассажиропоток либо это какой-то иной показатель, который мы хотим, достоверность расчета которого мы хотим оценить. Здесь есть ряд фильтров. Мы можем учитывать только объекты с наблюдаемым значением больше нуля, можем учитывать только активные объекты сети, можем определенным образом классифицировать в зависимости от от какого-либо атрибута можем классифицировать результаты. Ну, например, чтобы у нас отдельно оценивались, там, в зависимости от номеров, номеров типов отрезков, они будут оцениваться отдельно. То есть все показатели будут рассчитываться для, каждого, для отрезков каждого отдельного номера типа. Соответственно, что здесь важно отметить? В некоторых ранних версиях Визума, для того, чтобы анализ перераспределения выполнить, необходимо было, собственно, это перераспределение рассчитать, начиная, если мне не изменяет память, с 18 версии, необходимость этого отпала, то есть у вас результаты расчета перераспределения могут лежать практически в любом атрибуте вашего объекта сети, главное, чтобы они просто присутствовали. Неважно, чтобы процедура была непосредственно рассчитана и были там сохранены пути, да, и вы можете также эту процедуру запустить. Вот. Давайте пройдем этот этап, запустим перераспределение, чтобы учесть так скажем, особенности ранних версий, и выполним процедуру анализа. После того, как мы выполнили с вами процедуру анализа перераспределения, мы можем посмотреть ее результаты во вкладке «Расчет», «Анализ перераспределения». Здесь есть два варианта отображения – список и диаграмма. Вариант отображения список простой, когда мы хотим получить просто цифры. Ну, Например, самые так скажем, часто используемые величины, которые рассчитывает эта процедура, это средняя относительная ошибка и коэффициент корреляции. Все вы, все вы знаете, я думаю, не надо повторять, что средняя относительная ошибка чем меньше, тем лучше. Коэффициент корреляции должен быть как минимум 0,8. Как минимум 0,8 это говорит о некой связи близкой, так скажем, к функциональной. То есть, чем выше коэффициент корреляции, тем, соответственно, качество модели, если говорить простым языком, у нас лучше. Собственно, второй вид отображения – это диаграмма. При помощи диаграммы мы можем оценить, так скажем, насколько у нас близки и насколько логичны результаты наших расчетов. Как мы видим здесь, они достаточно серьезно отличаются, то есть существует ряд значений на местах подсчета, которые больше, больше рассчитанных, существует ряд значений, фактически, которые меньше, чем рассчитаны. Соответственно, диаграмма позволяет просто визу визуально это увидеть и сделать в дальнейшем определенные выводы. Эта процедура очень часто на самом деле используется, практически там после каждого внесенного изменения нужно в конечном итоге посмотреть, так как в абсолютном большинстве случаев, как мы с вами знаем, мы используем для, собственно, оценки модели показатели, которые снимаем либо с улично-дорожной сети, либо там с маршрутов, либо с остановок, то есть это либо интенсивность, либо пассажиропотоки, соответственно, процедуру эту, вы в своих моделях, я думаю, запускать будете достаточно часто. Так вот, э -ы -ы перераспределение мы с вами оценили. Увидели, что у нас существуют ошибки, и что наша модель несовершенна, что ее надо улучшать. Что же нам дальше делать? Что нам предлагает для этого делать Визум? А Визум нам предлагает ряд функций, которые... Не, на самом деле не заменяют процесс калибровки, но позволяют сделать ряд выводов и немного ее упростить. Начнем мы с... Начнем рассказ об этих функциях с процедуры оценки гравитационных параметров модели. Сейчас вернемся к презентации, которая которую я вам демонстрировал, и немножко поговорим о процедуре оценки гравитационных параметров. Здесь представлена схематично ее работа. В верхней строке вы видите группы исходных данных, которые нужны для того, чтобы эта процедура заработала. Их на самом деле три большие группы. Первая – это рассчитанные объемы движения из источников цели для каждого транспортного района. То есть у вас должна быть либо выполнена процедура создания транспортного движения, либо вы эти данные должны внести сами в соответствующие атрибуты в визуме. Второй большой пункт это результат, результаты обработки соцопроса и наблюдений. В чем здесь суть? Суть здесь в том, что обрабатывая фактически данные опросов и наблюдений, вы получаете распределение числа поездок в зависимости от какой-то величины затрат. Наблюдаемое распределение, либо это может быть длина, либо это время. Соответственно, вы это распределение получаете для каждого слоя спроса, для каждой группы поездок источник цель. Например, для поездок дом-работа оно свое, для поездок дом-вуз оно свое. Для поездок на дом-торговый центр, оно свое. И, соответственно, третий большой пункт исходных данных это затраты на перемещение между транспортными районами. Это та величина затрат, которую вы предполагаете использовать в процедуре распределения транспортного движения на втором шаге четырехшаговой модели. Соответственно, все эти данные вы вставляете. В процедуру, сейчас я вернусь к экрану и покажу как. И, соответственно, ее запускаете, на выходе получаете параметры функции распределения. Давайте вернемся с вами в визу и посмотрим, что нам эта процедура предлагает. Не буду подробно останавливаться на том, как ее вставить. Я думаю, вам это и так понятно. В меню последовательности процедур, вставка, модель спроса оценить гравитационный параметр. Так вот, что нам эта процедура предлагает? Во-первых, для того, чтобы ее запустить, необходимо выбрать слой спроса, с которым эта процедура будет работать. Она работает исключительно со слоями спроса и работает индивидуально. То есть здесь недоступен выбор группы слоев. Я не могу здесь выбрать 2, три, четыре слоя. Я выбираю один, для которого, собственно, эти параметры гравитационной модели будут оцениваться. Дальше. Переходим в настройки процедур. Видим здесь четыре больших вкладки. Первая вкладка называется «Определение полезности». Здесь вы задаете ту, то выражение затрат, которое предполагаете использовать в своей процедуре распределения. В моем примере у меня созданы здесь два варианта этой процедуры. В одном случае используется затраты, такой показатель затрат, как длина, рассчитанный предварительно в визуме. Во втором примере используется время. Соответственно, в чем здесь особенность? Особенность здесь заключается в том, что что вам необходимо корректно учесть комбинацию затрат на перемещение на индивидуальном транспорте и на общественном. Здесь, в ваших боевых моделях. Потому что те данные, которые вы получаете из опроса, вы там, как правило, не делите эти поездки еще на этапе распределения транспортного движения. Вы их не делите на поездки на индивидуальном транспорте, на поездки на общественном. Поэтому здесь вам необходимо определенным образом эти затраты скомбинировать. Существуют различные варианты, как это сделать. Там взять просто доли, взять там доли веса, определенным образом рассчитать. В общем, для того, чтобы эта процедура запустилась, вам сюда это нужно задать. Вам нужно определить эту матрицу. Соответственно, здесь вы можете с матрицей затрат, как, как выражением затрат, сделать различные операции. Транспонировать, логарифм. Обратная величина, симметризировать, нижний верхний треугольник. Стандартные матричные операции, доступные визами. Здесь также можно провести. Можно использовать эту матрицу с коэффициентом определенным. Как раз это будет необходимо, когда вы задаете какое-то сочетание, например, сочетание матрицы индивидуального транспорта и общественного с определенным весом. В этом окошке вы ее задали. Дальше, дальше есть вкладка «Распределение». Вот эта вкладка как раз и необходима для того, чтобы а, внести а, вашу а, информацию о том, какое количество поездок у вас в какой класс, а, так скажем, в, какую, в какой класс по, а, в соответствии с вашими затратами попадает. А, Столбец количества поездок, который вы здесь видите, он рассчитывается автоматически, исходя из объема транспортного потока из источника. То есть для его расчета в этой таблице используется суммарный объем транспортного потока из источника для ваших районов. Соответственно, есть два способа того, как это задать, либо с так называемой жесткой нижней границей либо с жесткой верхней границей. В данном случае у меня задано с жесткой нижней границей. Сюда вы это вносите при помощи там, стандартных кнопок интерфейса вставку ⁇ Удалить ⁇ и так далее. Также доступна опция ⁇ считывания из файла ⁇ это определенный файл с расширением АТТ, который вы можете предварительно где-то в визуме создать, сохранить и затем загрузить. Либо выбрать, вот, сделать вот так и из этого файла интервала данные считать. Сейчас покажу, как он выглядит. файл интервала. Собственно, ничего в нем такого необычного нету, Это текстовый файл определенного формата, в котором задаются вот эти вот необходимые здесь показатели. Далее есть вкладка ⁇ Тип функции ⁇ Вот здесь кроется основное ограничение этой процедуры. Ее ограничение заключается в том, что расчет параметров гравитационной модели возможен только для двух вариаций экспоненциальной функции. Визум предлагает для процедур распределения гораздо, гораздо большую вариативность возможных зависимостей. То есть мы можем считать, на самом деле, определять либо три параметра модели, либо два. То есть здесь у нас есть серьезное ограничение в том, что мы можем использовать только такие виды зависимости. Почему это ограничение плохое? Потому что, как показывает практика, не всегда оно, так скажем, идейно-функционально способно описать логику зависимости затрат от выбора непосредственно того, куда поехать. Не всегда удается подобрать, используя именно этот вид функции, не всегда удается подобрать ее таким образом, чтобы получить качественный результат. Соответственно, что здесь еще есть? Здесь есть параметр так называемого уравнивания. Рекомендую, уравни... Рекомендую использовать двустороннюю стыковку. Фактор качества вполне хватает стандартных настроек. Как правило, после... Там... И по числу итераций, и по фактору качества стандартных настроек, как правило, хватает. Максимальное число итераций это 10, фактор качества 3. Можете поэкспериментировать, если увидите, что собственно сами рассчитанные параметры значимо меняются, значит добавляете. Увеличиваете фактор качества и число итераций, соответственно, как здесь в процедуре уравнивания, так и здесь. Плюс есть вкладка вывод. Что вам здесь доступно? Здесь процедура вам предлагает сымитировать само распределение, используя, используя подобранные коэффициенты и вид, вид функции, соответственно, сгенерировать вам матрицу корреспонденции. И также вы можете вывести результаты работы процедуры. Либо в стандартный файл протокола Визума, либо использовать файл какой-то отдельный. Я рекомендую использовать отдельный. Чтобы не лазить глубоко, вы можете его куда вам угодно сохранить. В моем случае я сохраню его сейчас на рабочий стол. Ну и назовем его как-нибудь. Вот так. Вот, соответственно, все... В общем-то, нехитрые настройки процедуры. Запускаем. Процедура выполнилась. Идем вместо сохранения нашего файла. В моем случае это рабочий стол. Секунду. Ага. И открываем его. Открыть можно блокнотом. И видим здесь подобранные процедуры и параметры нашей. Гравитационные модели. Параметр А, параметр Б, параметр С. Мы использовали функцию с тремя параметрами, и, соответственно, здесь мы их с вами можем наблюдать в этом файле. Сейчас вернемся еще раз к нашему острову надежды. Я выполню вторую процедуру, где в качестве величины затрат используется время. На перемещение между районами. Соответственно, здесь у нас, естественно, другая матрица. Здесь используется матрица затрат, соответствующие времени на перемещение между районами. Очень важно следить за тем, чтобы границы вот этих классов были в одинаковых величинах. Ну, например, не допускать того, что у вас время в визуме по умолчанию рассчитывается в минутах, а здесь используются какие-то другие величины для измерения времени, чтобы результат просто был корректным. Соответственно, как вы видите, здесь другая Другая классификация, немного другой тип того, как заданы границы классов. И использую я другой тип, тип функции. Сейчас настроим, куда это выводить. Сделаем еще один файлик и сравним результат. Запускаем процедуру. Как видите, слой спроса используется тот же самый. Выполняем. А, да. В... Хотелось бы обратить ваше внимание, что, как и любая процедура, расчетная в визуме, а... Оценка гравитационных параметров в ходе своего исполнения может выдавать вам различные информационные сообщения, на которые также необходимо обращать внимание. В данном случае она уведомляет меня о том, что какая-то часть поездок не попала в минимальный максимальный интервал. Это связано с тем, что либо я что-то не учел здесь, то есть где-то а не неправильно ввел вот эти вот границы классов, если, соответственно, это поправить, процедура перестанет выдавать ошибку. Чаще всего это связано именно с тем, что вы некорректно задали границы классов. Еще один возможный вариант ошибки, часто встречающийся при исполнении процедуры, это когда у вас совокупная доля вот, эти, вот этих вот ваших классов не составит единицу. Тогда процедура просто не запустится, выдаст, выдаст вам сообщение, вы возвращаетесь в настройки и правите вот это вот распределение. Давайте посмотрим результат работы. Вот два файла. Это первый запуск, это второй. Давайте откроем второй. Ну и вот, собственно, видим, что для одного и того же слоя спроса подобраны и вида модели подобраны разные параметры. Почему процедура это не является, так скажем, универсальным решением, которое можно просто взять и использовать уже в дальнейшем в модели? Для этого существует на самом деле ряд причин. Первая причина. Она заключается как раз в том, что не всегда корректно можно оценить вот эти вот затраты, которые вы используете здесь в качестве определения полезности. Это первая причина. Вторая причина заключается в том, что это такой чисто практический момент, что, как правило, соцопросы, которые вы проводите и данные, которые вы берете для основы, они недостаточны по объему и не всегда хороши по качеству. То есть вы исследуете достаточно мало людей и не всегда задаете им правильные вопросы. Соответственно, когда вы процедуры распределения экстраполируете этот выбор на всю вашу область моделирования на всю вашу совокупность пользователей, результат может оказаться некорректным. Поэтому эта процедура, да, она существует, да, она помогает. Она помогает скорее, так скажем, понять выбрать для себя точку отсчета. И дальше вы создаете процедуру распределения транспортного движения и уже работаете с ней в дальнейшем, возвращаясь к ее изменению. Вот. Это что касается этапа распределения транспортного движения и чем Визум здесь может с точки зрения своего встроенного функционала вам, как инженером, помочь. Давайте перейдем к следующей вспомогательной процедуре. Это процедура калибровки матрицы корреспонденции. Эта процедура на самом деле использует экстраполирование с условием уравнивания, с условием уравнивания объемов создания и притяжения. Сейчас я поясню, что это значит. Ну, находится она... Естественно, в последовательности процедур, вставка, э, э, сейчас вспомню, в, в каком пункте э, последовательности она находится, в каком разделе. Да, в матрице. Называется калибровка матриц корреспонденции. Вот она, Это вот эта процедура. Настройки у нее очень простые, здесь вы выбираете сегмент спроса, это важный момент, это необходимо учитывать, что здесь вы выбираете именно сегмент спроса и работать вы будете с матрицей сегмента спроса, которая, как правило, в обычных четырехшаговых моделях представляет собой сумму матриц перемещений на индивидуальном транспорте по слоям спроса. Эта процедура работает с сегментом. Соответственно, какие у нее есть настройки? Настроек у нее на самом деле очень, очень немного, целых три. Вы должны указать, откуда вы возьмете значение подсчета, то есть откуда вы, из какого атрибута, отрезка вы возьмете фактические значения для процедуры. Здесь доступны, к сожалению, только стандартные встроенные атрибуты визума. Рекомендую использовать любой из добавочных значений. Первый, второй, третий абсолютно не принципиально. В, в моем случае используется доп.знач1. Вы можете указать максимальное число итераций. На самом деле стандартно здесь стоит 100. Если мне не изменяет память, этого в большинстве случаев хватает. И можете указать параметры точности. Параметры точности линейно влияют на то, насколько процедура будет вам вашу матрицу корреспонденции под соответственно результаты замеров подгонять. По умолчанию, опять же, насколько помню, стоит 5. В большинстве случаев этого вполне достаточно. А теперь непосредственно к самому алгоритму работы процедуры и к тому, что она делает в конечном итоге. Давайте попробуем. Исходная матрица корреспонденции, соответствующая сегменту спроса, у меня матрица под номером 25 в моей модели. Для простоты понимания эта матрица представлена единичными значениями. Для того, чтобы можно было проще понять Логику, собственно, алгоритм работает, этой процедуры. Попробуем ее запустить. Вот. Что мы видим? Мы видим, что, во-первых, сейчас вернемся в редактор сети. Я покажу вам отрезки, на которых были заданы добавочные значения. Вот здесь и вот здесь. Атрибут доп.знач1 был заполнен мной какими-то произвольными, на самом деле, значениями интенсивности. Это фактически наблюдаемые значения интенсивности. Что мы видим? Мы видим, что матрица наша поменялась. Поменялась она достаточно единообразно. То есть для ряда групп районов процедура просто подобрала факторы экстраполяции, и умножила объемы перемещений на эти факторы. Сделала это таким образом, чтобы суммарное значение движения из источника и движения в цель были одинаковыми и собственно, результаты, собственно, результаты расчета оказались близки к заданным нами фактическим значениям. Попробуем пересчитать перераспределение, чтобы получить нагрузки на сети. И посмотрим на эти отрезки. Соответственно, что мы здесь видим? Мы здесь видим, что нагрузка 28, наше значение 37. В обратную сторону нагрузка 30, значение 39. Соответственно, попробуем повторить то же самое еще раз. Запускаем ту же самую процедуру. И еще раз рассчитываем перераспределение. Видим, что матрица немного изменилась. Здесь уже используются другие факторы, другие значения. Для понимания, для лучшего понимания того, как процедура работает, я специально создал здесь матрицу формул, которая делит исходную, как, которая делит нашу исходную матрицу на матрицу, полученную по результату работы процедур. Если мы ее откроем, мы увидим, собственно, те факторы, на которые домножаются наши исходные объемы перемещений. Вот. Давайте выполним перераспределение, чтобы увидеть результат на сети. Ну и вот, видим, что он стал ближе к тому значению, которое мы здесь задали. Соответственно, со следующей итерацией выполнения процедуры он к ней практически вплотную приблизится, насколько это возможно. Так вот, почему нельзя эту процедуру, опять же, использовать как полноценную, так скажем, калибровочную операцию? Ну, как вы сами видите, процедура полностью игнорирует структуру корреспонденции, то есть ей абсолютно не важно, как была получена матрица, по какой логике, это даже невозможно настраивать, она просто математически подбирает э, факторы экстраполяции для различных групп районов. Это первый момент. Зачем она в принципе существует и в каких случаях ее использовать допускается? Ее допускается использовать в тех случаях, когда проще всего описать эти случаи следующим примером. Например, вот существует у нас транспортный район под названием «У меня запретный лес». В этом транспортном районе произошло какое-то, допустим, инфраструктурное изменение, о котором вы не знаете. То есть построили центр протяжения какой-то, например, там, торговый центр. Вы не знаете его параметров. Вы не знаете, соответственно, как он повлиял на данный транспортный район, но у вас есть данные фактически с улично-дорожной сети после того, как этот объект был введен в эксплуатацию. Вы понимаете, что, скорее всего, эти изменения произошли вследствие строительства вот этого вот объекта. И второе важное условие, при котором эту процедуру можно здесь применять, это ваша уверенность в качестве исходной матрицы корреспонденции. То есть вы уверены, что матрица корреспонденции, которая была у вас и которая будет подвергнута различного рода манипуляциям, логически построена правильно. То есть интенсивности на участках сети, с которыми вы работаете, они получены корректно и соответствуют логике перемещений. То есть на эти отрезки приезжают автомобили из районов, из которых они должны приезжать. Это два ключевых, собственно, условия, при которых эту процедуру можно в определенных случаях использовать. У нас осталось два, на самом деле, Самых, самых часто используемых в практике случаев – это процедура корректировки матриц-корреспонденции в двух вариантах. Первый вариант – это метод наименьших квадратов. Второй вариант – это процедура t flow -фази. Обе процедуры корректировки матриц-корреспонденции, опять же, еще раз на всякий случай повторюсь, доступны. Вот здесь в случае, если у вас есть соответствующий модуль. Они доступны при наличии этого модуля. Процедура корректировки матриц-корреспонденции. Она, эта процедура, может использоваться как для стандартных статических перераспределений, так и для динамических. Абсолютное большинство транспортных моделей, которые создаются вообще в принципе в мире, и в России в том числе, используют статические перераспределения, не используют, не используют динамику. Либо динамические перераспределения используются, так скажем, в очень ограниченных случаях для решения некоторых специфических задач. Поэтому у процедуры есть, собственно, три варианта ее расчета. Это t фази, метод наименьших квадратов и метод наименьших квадратов, для динамических процедур. Мы с вами рассмотрим два, как самые распространенные случаи. Это метод наименьших квадратов и метод цифло-фазы. В чем же суть работы этих процедур? Суть их работы заключается в том, что они изменяют матрицы корреспонденций для сегмента спроса. Это, кстати, важно. Это, это, это важное условие, что работают процедуры с сегментами спроса. То есть здесь мы можем выбрать соответствующий сегмент спроса, но они также могут работать и для общественного транспорта. Если процедура калибровки матриц-корреспонденции работает с Т то процедура корректировки матриц-корреспонденции, что в варианте наименьших квадратов, что в варианте t фазе работает как с индивидуальным транспортом, так и с транспортом общественным. В чем же их сходство? Эти процедуры будут стремиться скорректировать, вам матрицу корреспонденций для того, чтобы обеспечить соответствие ваших рассчитанных значений фактически. В чем отличие от калибровки? В том, что алгоритмы расчета немного более сложные. Если в процедуре калибровки это, в общем-то, простейшая экстраполяция для матрицы, то в случае... Корректировки алгоритмы несколько сложнее. То есть сами значения матрицы будут меняться у вас не одинаково, не на один и тот же, условно говоря, коэффициент умножаться. Давайте начнем с метода наименьших квадратов, посмотрим, какие у него есть настройки, какие есть, как им пользоваться. Соответственно, здесь есть 4, не 4, 5, 5 основных вкладок. Первое – это вкладка данные подсчета. Здесь вы определяете, для каких объектов сети и, для, собственно, и какие атрибуты вы возьмете как эталонное значение. Также эти процедуры корректировки умеют изменять, если вы возьмете… Выберите вот здесь пункт районы, они умеют изменять вам объемы создания и, и протяжения, то есть входящие и исходящие потоки по районам. В практике это используется достаточно редко, самый распространенный случай использования этой процедуры ⁇ это индивидуальный транспорт и нагрузка на отрезках, то есть калибровка так называемая интенсивности движения. Что мы, здесь можем, что мы здесь можем настроить? Мы можем, собственно, эти отрезки выбрать, активировав вот эту вот опцию. Можем отфильтровать только активные только активные отрезки. Для этого предварительно необходимо будет установить фильтр. Можем выбрать здесь атрибут отрезка, где у нас лежит. Uh, собственно, фактическая интенсивность я рекомендую, uh, исходя из практики и из uh, опыта, опыта работы, фактическая интенсивность всегда складывать в места подсчета. Использовать для этого специально, специально созда... созданные объекты сети, не использовать пользовательские атрибуты отрезков, ну, и либо какие-то стандартные там, добавочные значения. Это на самом деле вкусовщина по большому счету. Суть от этого не поменяется, но кому как удобно. Можно так, можно так. Вот. Я все-таки предпочитаю пользоваться именно вот такой логикой, именно созданием отдельных объектов места подсчета. Плюс здесь есть параметр вес. Вы можете взвешивать по определенному атрибуту отрезка ваш. Ваши, ваши фактические данные. Вот. Также вы можете использовать, если у вас есть хорошие качественные замеры и детальные, так скажем, вы можете использовать атрибуты поворотов и высших поворотов, можете использовать там, ли, линии анализа и так далее. На практике чаще всего используется вот это потому что данные по районам о входящих и исходящих потоках достать крайне сложно, а данные о поворотах и высших поворотах не всегда, опять же, доступны в нужном количестве, так скажем. Но если они есть, лучше использовать их, потому что ну, результат будет в таком случае поинтереснее. Дальше. Есть... Вкладка Данные подсчет ФТ она позволяет вам, опять же, к вопросу детальности взять нагрузки на определенные группы полос движений. Вот, то есть она позволяет вам еще более детализированно задать фактические значения. Ну, если, например, у вас есть на перекрестке полоса прямо и направо, то с использованием групп полос движения в модели сети вы можете разделить эту интенсивность на тех, кто поет прямо, на тех, кто повернет с этой же полосы направо. Соответственно, здесь во вкладке распределение ИТ вы можете, если вы используете, опять же, данные районов, здесь вы можете задать... Затраты. Здесь вы можете учесть только активные корреспонденции и для различных классов задавать доли затрат. Это нужно только, когда вы используете вот эту вот вкладку. Есть нужная вкладка управления процедурой с достаточно важными параметрами, как бы там процедура для какого объекта сети не исполнялась. Называется она управление процедурой. Здесь вы можете настроить какие корреспонденции вам процедура будет корректировать. Например, вы можете убрать нулевые, нулевые корреспонденции из расчета, и если они у вас в вашей матрице, с которой вы работаете, присутствуют, вы можете их убрать, воспользовавшись вот этим вот свойством, выбрав здесь вашу матрицу, соответствующую сегменту спроса, с которым вы работаете, и убрать нулевые корреспонденции. Здесь вы можете регулировать количество итераций. По практике метод наименьших квадратов находит решение, так скажем, в большем количестве случаев, нежели цифло-фазе его, так скажем, брат и конкурент, но нет смысла увеличивать число итераций больше, чем стандартные 200. Смысла особого не имеет. Еще один важный пункт, на который стоит обратить внимание, это то, как процедура поступит с корреспонденциями, которые не содержат данных подсчета. Почему это важно? Потому что на практике у вас может быть так скажем, недостаточно большое число замеров, чтобы охватить все возможные корреспонденции. У вас может найти, могут найтись отрезки сети, где, будут, по которым будут, так скажем, смоделированы проезд транспортных средств, которые никак не учитываются в ваших замерах. Соответственно, есть два варианта, что делать с такими корреспонденциями, с такими значениями матрицы. Либо их масштабировать со средним фактором коррекции, то есть процедура для всех корреспонденций, которые не такие, рассчитает факторы коррекции для каждой, рассчитает из них средний и применит его к вот этим вот корреспонденциям. Либо их можно оставить в неизменном виде. По умолчанию настроено масштабирование со средним фактором коррекции, далее вы уже смотрите по результату, как вам удобно. Если результат вас не устроит, то есть недостаточно, так скажем, процедура подгонит, то этот параметр можно поменять, и он повлияет на, значимо повлияет на результат расчета. Еще один важный пункт – это пункт «Результирующая матрица». Я настоятельно рекомендую, на самом деле, здесь доступны две опции, куда сохранять, собственно, итоговую матрицу. Либо в, в матрицу корреспонденции сегмента спроса, то есть она перезапишет вам матрицу, либо сохранит ее в матрицу отдельную. Я рекомендую сохранять в матрицу отдельную, чтобы всегда была возможность потом эти матрицы сравнить. Либо, поменяв настройки, вернуться к какой-то исходной точке, так просто с пользовательской точки зрения удобно. Вот. Соответственно, давайте попробуем с вами эту процедуру запустить. Опять же, для возвращения в исходную точку моей модели сделаем здесь единичную матрицу, запустим перераспределение, получим какие-то результаты этого перераспределения на сети. И попробуем процедуру запустить. Есть. Процедура у нас прошла. В сообщение выводится информация о каждой из итераций процедуры. Ее также можно посмотреть дополнительно потом, если возникнет желание это как-то поанализировать. Иногда бывает, ну крайне редко но бывает, в стандартных файлах протокола ВИЗМ. Соответственно, вот наша новая матрица. Вот матрица исходная, а вот матрица, которую процедура создала. Давайте попробуем посмотреть, как она сработала. Для этого нам нужно будет немножко дополнительных манипуляций выполнить. Зайдем в настройки спроса и поменяем матрицу для сегмента на ту, которая нам создала процедуру. Да, предварительно выполним анализ перераспределения еще раз. Посмотрим. О, нашу среднюю относительную ошибку зафиксировали для себя это 37 идем еще раз в данные спроса меняем здесь нашу матрицу запускаем перераспределение и делаем анализ перераспределения еще раз чтобы посмотреть, что у нас в конечном итоге получилось. Вот Получилось у нас из-за, так скажем, малой модели практически идеальная ситуация. Вряд ли вы такую увидите в боевой модели. Вряд ли. Но, тем не менее... В такой логической последовательности действий вы в реальной ситуации, собственно, и действуете. Сейчас я расскажу про тифлофазы и потом вернусь к вопросу, почему эти процедуры, опять же, не универсальное решение. Вторая разновидность корректировки матрицы корреспонденции ⁇ это процедура... Тифлоуфазия, она в целом по логике работы схожа с методом наименьших квадратов, но немножко иная в плане допусков и алгоритмов расчета. В некоторых случаях лучше работает метод наименьших квадратов. Он чаще находит решение, но он менее гибкий, то есть он более грубо, так скажем, корректирует матрицу, фазе позволяет ее корректировать точнее, но бывают ситуации, при которых процедура фазе не находит вам решение, одну из самых типичных ошибок, которые, возможно, я вам покажу. Соответственно, идем в настройки процедуры, видим, что общее... Настройки не сильно отличаются от метода наименьших квадратов. Здесь, опять же, во вкладке «Данные подсчетов» мы... Соответственно, выбираем отрезки, имеем возможность выбрать районы. Здесь есть одно отличие, на которое необходимо обратить внимание. Здесь можно задавать диапазон того, насколько у вас может колебаться, если вы предполагаете, что ваша фактическая интенсивность движения, допустим, как-то колеблется с учетом там сезонности с учетом еще чего-то вы определяете насколько она колеблется в абсолютных величинах и э, кладете эти данные в э, какой-то отдельный пользовательский атрибут и вот здесь вот во вкладке плюс-минус его указываете то есть вы э, задаете не жесткое условие соответствия вашему фактическому значению э, у меня здесь отдельного атрибута для подобного нету поэтому я просто продублировал фактическую интенсивность движения из места отсчета вот сюда. Вообще идея вот, вот, вот, этого вот, вот этой вот настройки в том, чтобы иметь возможность не жестко задавать фактическое значение. Ну, также можно отфильтровать отрезки активные, также можно использовать группу полос движения, также в случае, если мы используем данные по районам, Имеем возможность задавать распределение по классам. Идем в пункт управления процедурой. Он на самом деле тут достаточно важный. Здесь чуть побольше настроек, на которые стоит обратить внимание. Ну, опять же, есть настройка фильтрации корреспонденций по определенному критерию. Есть настройка того, куда выводить статистику хода процедуры. Можем вывести в стандартный протокол, можем вывести в... в отдельный текстовый файл. Если активируем вот эту вот опцию статистику хода, можем вывести ее в любой текстовый файл, куда угодно. Сохранить его при этом. Здесь есть ряд важных параметров, на которые стоит обратить внимание, которые важны на практике. Первый параметр это максимальный фактор коррекции. Этот параметр показывает, насколько в процентном отношении процедура будет вам изменять каждую вашу ячейку матрицы корреспонденции. Соответственно, она может изменять ее больше, может изменять ее меньше. В случаях слишком малых значений фактора коррекции, она может просто не найти вам решение, Либо его найти, но предупредить вас о том, что... Для ряда корреспонденций фактор коррекции превышен. Для того, чтобы найти решение, некоторые корреспонденции необходимо скорректировать больше, чем заданный фактор. Следующий важный параметр здесь – это количество итераций. Зачастую увеличение числа итераций позволяет процедуре найти решение. В фазе это работает лучше, чем с методом наименьших квадратов. Соответственно, параметр уровень альфа также позволяет вам регулировать, так скажем, процесс поиска решения. Рекомендую начинать с 0.1 и далее идти по возрастанию до единицы, если это будет необходимо. По последовательности изменения в случае, так скажем, неудачных каких-то возможных неудачных решений, меняете фактор коррекции, как правило, это помогает, и меняете уровень альфа И уже в последнюю очередь число итераций. Опять же, здесь есть настройки того, куда вы можете сохранить результирующую матрицу, у меня создана отдельная с названием TFF New. Рекомендую вам, чтобы не запутаться, потом поступать так же. Соответственно, эту процедуру выполнили. Она так как и любая другая, в сообщении выводит вам некую, некую статистику о собственном выполнении. Более детализированно эти данные дублируются в протокол, о котором мы говорили. Вот. Какая у этой процедуры может быть достаточно распространенная беда, из-за которой она часто достаточно ломается? Эта беда называется несогласованные замеры. Допустим, у вас существует ряд, допустим, у вас существует... Точки замеров расположенные на одном и том же участке дороги, и интенсивность на них очень сильно отличается, значимо отличается. Ну вот, например, в точке 20 у нас интенсивность фактическая 147 единиц, ну, в моем примере. В, а в точке, например, 21, представим, Представим себе, что она у нас по результатам замеров 500. Идем еще раз в последовательность процедур и пробуем ее запустить. Видим ошибку. Видим ошибку, которая нам говорит о том, что процедура не может, не может запуститься, не может быть выполнена. Происходит это в данном случае по причине того, что она не может найти такое решение, не может скорректировать матрицу так, чтобы вот эти вот значения друг другу соответствовали. Это один из, одна из основных, один из основных моментов, на который надо обратить внимание чисто с точки зрения практики. Когда у вас не сработала эта процедура с аналогичной ошибкой, ищите неточности в замерах. Зачастую они бывают. Они бывают из-за разных периодов наблюдения, они бывают просто из-за того, что замеры выполнены некачественно, особенно если вы вдруг будете использовать замеры на поворотных направлениях, там это вообще очень частая история. В заключение хотелось бы сказать, что инструментарий, который дает визум, он во многих случаях позволяет процесс калибровки немножко облегчить и выявить ее, так скажем, основные направления и сформировать последовательность действий по дальнейшей калибровке. Но все перечисленные процедуры вам полноценно калибровку модели не заменят. Калибровка – это всегда итеративный процесс, это всегда требует, так скажем, понимание логики работы четырехшаговой модели и, если это можно так назвать, инженерного творчества. Инструментарий, способный упростить эту работу, у Визума присутствует, однако полноценно калибровку он не заменяет. В случае с корректировкой матрицы корреспонденции в чем заключается проблема? Колюш, мы... Про нее говорим. Проблема заключается в том, что эта процедура, опять же, она не формирует логику поведения пользователя в вашей модели. То есть она не формирует логику взаимосвязи транспортной сети и потребности в перемещении, которые выражены у вас при помощи транспортного спроса. А эта логика является основой для последующего вашего прогнозного моделирования. То есть, если у вас эта логика сформулирована корректно в вашей модели, то и прогноз у вас будет максимально корректный. А процедуре что процедуре корректировки, что методом наименьших квадратов, что тифлоу-фазе, ей абсолютно все равно на самом деле на эту логику она действует исключительно с точки зрения математики. Поэтому даже в там, руководстве пользователя написано, что это, в общем-то, процедуры просто подгона. Они позволяют иногда что-то увидеть, сделать какие-то выводы определенные, но не заменяют процесс калибровки. Плюс еще один такой существенный недостаток – это то, что они работают с матрицами сегмента спроса. А матрица сегмента – это всегда матрица суммы. То есть в идеале ее надо разбивать потом еще на отдельные составляющие и смотреть уже отдельно по каждому слою спроса, потому что перемещения могут быть абсолютно различными, что в общем-то понятно. Различное расположение источников поездки и целей поездки по области моделирования, различная логика выбора. Условно говоря, если я еду на работу в городе Москве, я навряд ли поеду на автомобиле в центр, а вот в торговый центр я на автомобиле, скорее всего, поеду. Поэтому для разных поездок будут и различные суммы матриц, и различные, так скажем, алгоритмы выбора. Алгоритмы выбора